Здравствуйте! Перед вами Лиган сочный гранат. Прекрасное творение из Риштана. Риштан издревле был важным перевалочным пунктом, ведь он находился на великом шелковом пути и соединял Кыргызстан и узбекскую часть Кырганской долины. Поэтому издревле для богатых господ изготавливали посуду с изображением граната. Гранат на Востоке является символом достатка и плодородия. Его всегда изображают яркими, сочными красками. Именно поэтому данный легал был по праву оценен многими покупателями.